Здравствуйте, меня зовут Шалима Инесса Геннадьевна. Я работаю в Швейцарской университетской клинике, врач ультразвуковой языковой В нашей клинике мы проводим ультразвуковые исследования щитовидной железы, молочных желез, исследования органов брюшной полости забрюшенного пространства, органов малого таза, сосудов нижней конечности, исследования сосудов шеи и кардиографии. В нашу клинику чаще всего обращаются пациенты, гинекологическим заболеванием. И наши исследования помогают в дальнейшей тактике ведения пациентов. Приходите в нашу клинику, мы очень-очень рады вас видеть.